цепь электропитания катушки включен реостат для регуляции силы тока. Магнитное поле в катушке можно изменять, передвигая ползунок реостата. В катушку вставляем железный сердечник, и катушка притягивает большее количество опилок. Катушку с железным сердечником внутри называют электромагнитом.